Всех приветствую, сегодня у меня вот такая вот посылочка Большая, здесь сковородка Заказывал на Алиэкспрессе Точнее, в Майл, так он там называется Вот 10 дней назад Дошла она за 10 дней Доставил курьер, прямо бы До квартиры донес Заплатил я за нее 1700 Сейчас посмотрим, что она из себя Представляет ну, заранее скажу, что где-то через полгода-год я буду делать ее обзор уже как проверено Обычно делаю дорогими носительными вещами. Сейчас да. выпакована она хорошо. Очень даже так перенес на привычное для съемок места. О, тут даже по-русски написано вот такой подарочек, набор форм для печенья, три размера. По-русски форм для печенья с нержавеющей стали. Отличается высокой прочностью и долговечностью. Отлично подходит для легкого приготовления оригинальных рекеров и печенья. Так, ладно. Ряд ли кто будет этим заниматься у нас. В здесь реально очень много. Вот. вот. сама сковорода. Ссылка на нее будет в описании, конечно. Мы. Италия делана в Италию. Почему-то 28 сантиметров почему-то здесь не по-русски здесь есть интересно ага. перевод глубокая сковорода Кованный алюминий так и размер ручка с покрытием soft touch крышка мраморное покрытие подходит для индукционных плит вот как раз у нас индукционная плита Вот лепили-то. Я бы долго не ложусь этим. Такая у меня необычная сегодня распаковка. Итак, смотрим, что это все из себя представляет. Первый в крыше. Что там -то все? тоже закреплено. Даже эти не прижаты будут. Тебе-то крепюшами на вид она очень очень красивая сейчас я не попробую приготовить себе яйцо без масла смотрите крышка такая ну, минус конечно то что как бы нет ручки не вот, меня была здорово здесь была ручка и она ставилась на вид она очень здоровская кстати сейчас я испытаю Пожарю себе яичницу, так, так ручка, как написано, проведение, она не нагревается, плюс поверхность можно царапать, там очень много полезного написано, я не буду это все повторять, прочитайте в описании, я это в описании все ставлю, сейчас попробую пожарить яичницу с сосисками без масла, с афтимизмом, сейчас я ее сполоснул сначала, так, плита нагрелась, сейчас попробуем без масла приготовить, нет, ну всякие звуки, малые, потому что она такая супер чугунная, она вот в покрытие, смотри, не пригорает пока, сейчас я. Масло, говорят, ульяна, там всякий холестерин слабый у нас. Сейчас попробуем. Это экспериментально у нас такой. Сейчас, накрою крышку, сейчас, пожалуйста, куда-нибудь. А может накрыть, накрыть, накрыть любезно пристально ну, там жарится на самом сильном огне и вроде пока ничего не пригорает. Мало того, не содержит вредных веществ какие-то. Нет кадмия, нет инса, не деформируется, устойчиво к царапинам, равномерный нагрев, не пригорает. Вот мы сейчас проверим ее не пригорание без масла. Масло, как видели, я, я не могу. Покупал за 1700, сейчас я смотрю на подорожала ну вот на рынке и забирается спокойно вот подходит если у это пожарится и разберится так я уже поум вот, уже не жал все привезут так бы я уже пожарил бы на ней так разбераю это маленький личик о белок сразу начал забираться но я обычно в этот момент выключаю плиту полностью она доходит. Пожалуйста. Смотрим. Так. Ну, это я не люблю, когда она слишком зажаренная. И я обычно ее не солю. Так как яйца так соль содержится. Сейчас мне кажется уже его все пора доставать сейчас я его возьму. повторяюсь там не было ни капли масла. О. яйцо снялось просто идеально. Теперь могу готовить без масла. Так, вот такая вот туда сковорода. Это смотрите, как она стала чистая. И вот яйцо. Я перемещусь. Видите, как все нормально все хорошо приготовилось, особо не зажаренные. И яйцо снято. Вот такая у меня сегодня распаковка и обзор. Если через год-полгода я сделаю второй выпуск по будет называться равериного на времени. Надеюсь, она доживет до того момента. Будем активно использовать. Готовить.